Всем привет и с вами снова Шеф Мэйд! Сегодня я покажу, как правильно приготовить картофель по-деревенски. Молодой картофель необходимо тщательно вымыть и разрезать на 8 частей. Порезанный картофель замачиваем в ледяной воде на 15 минут. Меняем воду и ставим варить. После закипания варим 3 минуты и откидываем на душлаг. Пока картофель обсыхает, ставим разогреваться масло и приготовим соус. Нам потребуется 2 желтка, горчица и сок половины лимона. Слегка пробиваем все блендером. Добавляем 2 столовые ложки соуса ткемали, 50 мл подсолнечного масла и все хорошо перемешиваем при помощи блендера. Соус готов, перекладываем в удобную посуду и отставляем в сторону. Масло уже разогрето и можно приступать к обжарке картофеля. Весь секрет хрустящей корочки кроется именно в обжарке, поэтому картошку мы будем жарить за два раза. Выкладываем картошку в масло и обжариваем одну-две минуты. Достаем картофель из масла и даем ему остыть около 5 минут. Прошло 5 минут, вновь выкладываем картофель в раскаленное масло и готовим до образования румяной корочки, 3-5 минут. Картошка зарумянилась, выкладываем ее на сито, дав возможность стечь лишнему маслу. После того как масло стекло, картофель выкладываем в удобную посуду, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Картошка по-деревенски готова. Не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Картофель по-деревенски рекомендую подать с куриными стрипсами. Приятного аппетита и до скорых встреч!